В этом коротком видео я покажу, какая монета Украины 1 гривна 2018 года стоит дорого и была продана за 7800 гривен. Посмотрим на монету и разберемся в этом вопросе. И спасибо, что поддерживаете мой канал перепостами и пишите комментарии. Для меня это важно, а YouTube видит, что контент вам интересен и полезен. В конце этого года у меня будет мега розыгрыш с очень крутым подарком. Для участия просто оставляйте комментарии под моими видео. Я выберу случайным образом комментарии и в прямом эфире разыграю и отправлю подарок бесплатно. Ну, переходим к монете. На одном очень известном и уважаемом форуме ИТК я встретил фотографии монеты 1 гривна 2018 года немагнитной. Ссылку на форум я оставлю в описании. Да-да, именно перепутки по металлу монеты 1 и 2 гривны интересны коллекционерам. В этом видео мы не будем рассматривать новые 5 гривен монетой или 10 гривен монетой. О них есть отдельный выпуск. Здесь рассматривается вариант, что монета была сделана на заготовке, который предполагался для монет 10 гривен. Как вы знаете, эти монеты толще и не обладают магнитным свойством. И если предположить, что есть такая одна то могут быть и другие, и стоит обращать внимание на такие монеты. Какие параметры монеты, по словам автора данной статьи? Диаметр 18,9, толщина 2,1, а вес 4,1 грамма. Металл – цинковый сплав, как у монет 5,10 гривен. Видим на фото, как будто проступает медь, но по словам владельца, это покраснение смылись легко уксусом. Есть небольшой поворот на 5 градусов, нарушение соосности сторон. Об этом браке я рассказывал в других видео и сколько стоят такие монеты. Ссылки на видео я оставлю в описании. По параметрам получается, что это чеканка на заготовке из листа для монет 10 гривен. Монета, по словам владельца, была продана по личному предложению за 7800 гривен, ну как указано на форуме ИТК. Вообще всегда рекомендую редкие и интересные вещи выставлять на форум на обсуждение. И конечно при продаже на электронном аукционе цена может быть значительно выше. Я монеты к себе в коллекцию покупаю на Violet. Ссылку на раздел с редкими монетами Украины я оставлю в описании. И давайте подытожим. К сожалению, конкретно этот экземпляр не смотрели эксперты и не дали свое заключение, так как он был быстро продан, а новый владелец ну, не выкладывает или не планирует добавлять фотографии на форум. Хотелось бы, конечно, посмотреть вживую на эту монету или хотя бы на видео. Если кто-то встречал что-то подобное, напишите в комментариях. Да и в целом, что думаете по этому изделию? Давайте проведем небольшое исследование и ваши комментарии помогут разобраться, насколько такие вещи вообще встречаются. А мой следующий ролик на канале Фартовый коллекционер будет уже во вторник, так как мой канал не только о монетах. Я на Виолити купил вот такую вот вещь, да-да, это консервированная вода. Зачем они так делали и какая она на вкус, мы разберемся уже во вторник, так что подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. И по традиции, кто досмотрел до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «фартовый коллекционер» или «бабки в шапку». И каждый ваш комментарий участвует в конкурсе с подарками. Всем удачи и фарта. Всем пока.